Даже несмотря на его точность, однако вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз на неделю или на месяц. Более подробно о том, какие это прогнозы, что вы полезного можете в них получить, а там, поверьте, много деталей, вы можете посмотреть под этим видео, всегда найдете там ссылочки. Итак, прогноз. На этой неделе у овнов может усилиться потребность в самостоятельном и инициативном поведении вы, мои родные, будете чувствовать, что способны не только подчиниться внешним влияниям, но и сами формировать обстоятельства вокруг себя. Прежде всего, это может проявиться в желании сменить свой имидж. Причем это может быть сделано не под влиянием мнений окружающих и важных для вас людей, а вопреки этим мнениям или независимо от них. И вместе с тем следует быть готовым а, к новому а, и к тому, что такой ваш порыв укрепит вашу самооценку прежде всего. и, а, ну, Однако сможет а, не получить позитивные оценки, например, окружающих. То есть вы будете на этой неделе, а, наверное, жить под девизом а, «вопреки всему и всем». Особенно следует следить, чтобы ваши эксперименты с внешностью не зашли за рамки требований дресс-кода на работе или при посещении публичных мероприятий. Также к концу недели у вас будет успешное время для любого обучения, для путешествий, для неожиданных знакомств, при том с иностранцами. И продолжая тему отношений, хотела бы более детально раскрыть прогноз «Любовный гороскоп» на эту неделю для ОВНа. Вот в начале недели влюбленным овнам не стоит принимать чужие маневры за чистую монету. В то же время не стоит заранее подозревать партнера в преднамеренных и явно нечестных манипуляциях. Возможно, вам не решаются сказать о чем-то прямо по, ну, по уважительной причине, но пытаются намекнуть на правду, надеясь на вашу сообразительность. А уже к середине недели наступит определенность, возможно, не без вашего участия, но обрадует она вас или нет, честно говоря, сказать трудно. Будьте осторожны в воскресенье, это очень конфликтный для вас день. Постарайтесь его провести в тишине, в уединении, может быть, в практиках. Постарайтесь меньше бывать на людях именно в воскресенье. Теперь, что касается карьеры и финансов, то овны на этой неделе преуспеют в профессиональном обучении. Эта неделя для познания, для усовершенствования, для углубления своих знаний и так далее, и так далее. Успешно проходит обмен мнениями с коллегами. Также вы можете делиться друг с другом опытом. Можно совершать служебные командировки с целью обмена опытом. Также не отказывайтесь от посещения международных выставок продаж, а также любых семинаров и тренингов. В конце недели могут осложниться отношения с начальством и вместе с тем вам могут предложить дополнительную подработку под совместительство или на полставки. Ну что, мои родные, такова будет для вас неделя, и, конечно же, свое спасибо вы можете выразить лайком, нам будет понятно, что вам полезны наши прогнозы, а также сделать доброе дело для всех, это нажать на все кнопочки репоста, жмите репост, делитесь полезной информацией с миром, и мир вам отплатит добром, мои родные, и, конечно же, все вместе подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы следить за выходом новых видео, коих будет достаточно много. До встречи, мои родные! С вами была Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для ОВНа.